Но Зюганов решил отметиться и решил поздравить неформально. Я вам прочитаю, вы очень сильно удивитесь. Я, я лично удивился. Уважаемые товарищи, в годину исторических испытаний коммунисты не раз показывали пример самоотверженности, абсолютно согласен и верности делу освобождения защиты трудящихся. Убежден, что и сегодня нам по плечу любые задачи. Встретив 150-летие Ленина, мы смотрим в будущее с оптимизмом, как умел это делать самый Ильич. Все хорошо, в трудный час он был уверен. И дальше идет цитата Ленина. «Развитие вперед, если не иметь в виду возможных временных шагов назад, осуществимо лишь к социалистическому обществу, к социалистической революции». Ленин цитирует Зюганов. Говорит про революцию. И казалось бы дальше, ура, товарищи, да здравствует новая социалистическая революция, пидораса на и прочее, прочее, прочее. Но нет. А дальше так. КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу. Вон она что. Не на революцию, на созидательную работу. И настойчиво продвигает свою антикризисную программу. Представьте, лишь бы продвигал свою антикризисную программу. Вот смех это было. Она основана, эта программа, на опыте ленинско-сталинской модернизации и успехах китайских товарищей. Бля, вообще, просто оттаск какой-то. То есть, ленинско-сталинская модернизация и успехи китайских товарищей в капиталистическом обществе во главе с Путиным, где вообще а, уже, так сказать... Вектор пошел на феодализм, а может быть даже на рабовладение. И оказывается, тут нужна программа антикризисная с опытом Ленина, Сталина и китайских товарищей. Вот Китайские товарищи, которые, как я понимаю, вербанули Геннадия Андреевича, они постоянно у него высвечиваются. Обратите внимание, мы уверенно держим красное знамя, символ побед наших дедов и отцов, залогу общего успеха и все такое. Все. Да? Это... У меня честно говоря челюсть выпала, то есть ну, человек говорит о, о, о революции и вдруг вспоминает какие-то программы. Так что я скажу за Зюганова то, что не сказал он, обращаясь в том числе ко всем людям, которые сегодня солидарны. Но и к членам КПРФ обращаюсь, и к тем, кто за новый социализм и так далее. Главное слово, которое должно сейчас звучать – революция. Никаких программ антикризисных, никаких выборов, никакой этой херни. Это путинщина. То, что продвигают ваши лидеры – это путинщина. Это оппортунизм. Они хотят очень хорошо жить и хотят, чтобы вы вечно находились в Кабале. Не должно такого быть. Главное слово революция. Мы должны снести антиконституционный режим Путина. Обязательно сделать это как можно быстрее. Иначе этот антиконституционный режим снесет Россию уже окончательно. И будут китайские товарищи. Вы же понимаете. На половине России будут китайские товарищи, на опыте которых учится коммунист Зюганов.